А, всем привет, ребята, с вами Яшат Возлыб, канал Дэви. Сегодня мы будем рисовать, то есть я самого себя буду рисовать. Мини-версия. А вот приступаем. Мини-версия, то есть маленькая, имеется в виду, и быстрая. Ну, чтобы было похоже все Можно сказать мультяшные версии. О. Видно вам? Показать я вам не могу результат, покажу потом, когда рисунок завершится. завершится. мини-версия. Запомнили? Если получится по-другому, но... Задо. Вот. Всё я только лицо. В общем, вот вот результат. Я а же не понадобилась. Вот. Похоже, нет. Я же, я же говорю, мини-версия, мульт-версия. Мульт там, я не знаю, почему она перевернутая, но... А, тоже Вот, результат. От Решата написано. Подпись тут моя. Вот я. В общем, ну что, с вами был я, Решат Возлыв, Канал Дэвис, Всем удачи, всем пока-пока.